Эмуляторы. Game Studio Creator. Здесь предстоит управлять интернет-магазином. Игрок начинает никому неизвестным бизнесменом, у которого есть пустая комната, небольшой бюджет и идея для заработка что же делать и как получить прибыль, все просто и сложно одновременно. Закупите компьютеры, наймите работника, создайте имидж компании и первые деньги не заставят себя ждать. Однако во всем есть нюансы и каждое решение повлияет на количество этой прибыли. Пройдите весь путь от обычного маленького разработчика-бизнесмена до владельца огромного игрового центра. Как и во многих других экономических симуляторах, нам нужно контролировать кучу факторов – оборудование, рабочие места, компании, отзывы и так далее. Причем чем крупнее становится фирма, тем больше разных механик предлагает игра. Чем больше прибыль, тем сложнее удержать место лидера. Из самых запомнившихся механик ⁇ это возможность собственноручной сборки компьютеров. В правдоподобном интернет-магазине нужно выбрать все детали вплоть до корпуса, и ваш выбор обязательно отразится на размере получаемой прибыли. Для тех, кто не очень любит ковыряться в компьютерном железе, есть возможность полностью настроить интерьер. Многим посетителям именно этот аспект вашего клуба придется по душе. Когда компания растет, ей требуются кадры. Причем помимо найма новых работников, нужно еще следить, чтобы у старичков не было проблем с мотивацией. Только так получится предложить посетителям достойный сервис. Я развил свой магазин до того момента, когда мое предприятие стало лидером на рынке компьютерных технологий. И, честно говоря, не заметил, как это произошло. Развитие всегда постепенное. То тут компьютер улучшил, то здесь нового человека нанял, а вот и новые столики удобные купил. Через пару часов ваш магазин полностью поменяет свое наполнение. Вскоре вы перестанете узнавать в нем ту комнату, с которой все началось. Рекомендую любителям бизнеса и экономических стратегий. РФС. Еще одна игра про полеты, только на этот раз нужно управлять не маленькой птичкой, а огромным самолетом. Для мобильных устройств игра масштабна и довольно неплохо передает опыт управления самолетом. Множество панелей для настройки инструментов управления, постоянные переговоры с диспетчером, топливо, которое нужно контролировать и, конечно же, управление самолетом. Вам предстоит выбрать один из реально существующих планов полетов Аэрофлота и провести самолет от момента взлета до посадки. Аэропорты выполнены по моделям реально существующих в мире На данный момент их 35 В игре меняется день и ночь И надо сказать, что ночные полеты выглядят невероятно можно вручную настраивать время суток и погоду, но для реалистичности лучше оставить все как есть. Игра может показаться сложной тем, кто не знаком с жанром. Мне потребовалось полтора часа, чтобы только разобраться в куче аббревиатур и сокращений, а уж чтобы понять, какой датчик за что отвечает, еще больше. Однако поначалу ошибки не критичны, и чем больше узнаешь и учишься, тем интереснее становится летать. Раньше не знал, что делать, чтобы самолет взлетел, пока не отредактирую маршрут, не учту погоду, ограничу по весу, время суток, направление и скорость ветра и так далее. Рекомендую любителям симуляторов. Именно эта игра делает то, что должен делать настоящий симулятор. Погружать вас в особенности профессии или выбранной роли. Я, конечно, не готов еще летать на реальном самолете, но думаю, если бы встретил пилота, то нам было бы о чем поговорить. Ну или было бы ему над кем поржать. Last Island of Survival – Unknown 15 Days Любопытный проект, завязанный на противостоянии другим игрокам. апокалипсис последний остров с ограниченными ресурсами, на котором оказались несколько игроков. К чему это может привести? Правильно, к войне за эти самые ресурсы. Но чтобы воевать, нужно быть сытым и спать в тепле. Поэтому первое, что делает каждый игрок, появившись в этом суровом мире, добывает еду и строит укрытие. Голод, холод, жажда — это те противники, которые сразу же встретят нас и будут сопровождать на протяжении всей игры. Другое дело, что через десяток часов будет достаточно запасов, чтобы перестать беспокоиться о выживании. И вот в этот момент появится главный враг. Другой игрок. Ваши запасы лежат за стенами укрытия. Враги снесут их и все отберут. К этому нужно быть готовым. Лично я объединился с парой ребят, реализовал мини-клан. Мы усердно трудились, собирая ресурсы и создавая предметы, поэтому к первому нападению смогли подготовиться. Встретили группу бандитов огнестрельным оружием, сидя в укрепленном доме. Однако всегда найдется рыба покрупнее. И уже в следующий раз нас атаковал целый клан. Шансов не было, мы сбежали, чтобы потом отомстить. И это лишь один из множества сценариев. Кого-то может съесть волк на самом старте, а кто-то присоединится к клану бандитов и станет хищником. Решать вам! Для выживания в конце концов все средства хороши. Это симулятор не столько конца света, сколько поведения общества в этой среде. За битвами кланов, общение и союзами между игроками наблюдать интереснее всего. Игра дарит нам много разнообразных механик вроде охоты и крафта. Да и исследовать мир, состоящий из разных климатических зон, пещер, лесов и шахт, тоже довольно интересно. Графически игра неплоха. Требований особых к железу нет. Pocket Build с режимом симулятора Бога. Здесь можно бесконечно творить, строить все, что только пожелаете. Вам поможет ваша фантазия и огромный инструментарий с сотней разных элементов. Фермы, дороги, людей, мосты, реки и многое-многое другое расставьте так, как пожелаете и наблюдайте за существованием этого забавного мира. Мне понравилась возможность создавать не просто огромную вселенную, а маленькие детали. Например, я полностью построил маленький дом, а потом рядом еще один. Они будут уникальны и со временем превратятся в город из таких вот оригинальных непохожих построек. А потом из города вырастет страна, а из стран сформируется целый мир. Отличнейший симулятор, где вы чувствуете себя творцом. Как-то я потратил уйму времени, создавая свой великолепный мир, прорабатывая детали и логику размещения объектов в нем. И вот когда закончил, вышло обновление, где инструментарий для строительства сильно расширили. Получив новые детали для конструктора, я с огромной радостью принялся редактировать свой мирок, меняя текстуры и объекты то тут, то там. В итоге не заметил, как прошел еще десяток часов, а мой мир стал совсем не тем, что был до обновления. Игра платная, но ее стоимость равна одной чашке кофе. И она стоит своих денег. Очень советую.